Всем привет! Вы на канале, как заработать в интернете. Сегодня я вам хочу показать, где вы можете заработать без вложений. Также вы можете здесь зарабатывать с вложениями. Данный майнер, он работает уже 8-9 месяцев. Я точно не знаю. Кто захочет узнать, сам поинтересуется. И вот за последний месяц, за январь, здесь почти 4 миллиона посещаемость. И статистика, как вы видите, она идет вверх. Кто-то говорит, что данный майнер скам, он не платит. Ну, давайте сейчас посмотрим, вот мои выплаты. Последняя выплата была, получается, день назад, вот я выводил 156 TRX. Также у меня сейчас вот на балансе здесь есть в биткоине 55 TRX. Давайте мы сейчас их с вами выведем нажимаю здесь вот вывести, чтобы выводить отсюда TRX -ы. в биткоине, в лайткоине вам нужно прописать здесь кошельки вот я здесь прописал биткоин кошелек нажимаю вот это вот 55 тронов вбиваем здесь вот 55 .5. первый раз вывожу вот биткоины, они сейчас Посмотрим, как она выведется. Честно не знаю, я выводил отсюда постоянно троны. Здесь, вот смотрю, мне набежал вот 55 тронов в биткоине. Нажимаю здесь вывести. Итак, получается 15 тысяч сатош. Нажимаем здесь Confirm. Вывод обработан. Ну, друзья, давайте сейчас подождем немного и я вам покажу что данный майнер он платит также кто захочет сюда инвестировать я никого не призываю я лично сюда буду опять инвестировать можете вот нажать байт trx я уже буду здесь делать инвестицию на 30 дней и здесь вот минимальный депозит это 200 trx далее вот 500 trx ну и далее я не рассматриваю. Возможно, если вы инвестируете 5000 TRX, возможно он платить не будет. Но ну, это не точно. Ну вот первые два тарифа, на которые я инвестировал, все платится, все четко. Также данный майнер он платит без вложений Итак, давайте посмотрим еще раз историю и посмотрим. Пришли мне сатошики либо же не пришли, вот 55 в индравту аккаунт. Итак, выплата мне пришла. Вот 55 тронов на кошелек биткоин в Сатошах. Выплату ждали. ждал чуть более часа. Вот видим батч, транзакция. Если мы посмотрим, последняя цифра 834. Получил я 16 тысяч сатош. Вот. 834. Все сходится. Все верно. Данный майнер он платит. Кому он интересен. Я ссылку оставлю в описании. И не пишите мне что это скам. Вот. Смотрите сколько у меня здесь уже страниц. 231 страница. И каждый день мне здесь какие-то начисления идут. Также я планирую здесь Докупить майнер, так как я сейчас на нулевом уровне. Видео у меня вот 100 ИХС. Все, что я покупал, уже использовал мощность. Буду здесь докуплять мощность и зарабатывать с вложениями. Вы можете зарабатывать здесь без вложений. Я никого ни к чему не призываю. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.